Всем привет, друзья, всем привет. Это срочное включение. Какой-то житель мне оставил письмо. Прямо сейчас покажу. Так вот, друзья, давайте выйдем отсюда. Как вы видите, друзья, я живу пока что в кузнице. Короче, давайте выйдем отсюда. И проверим наш, нашу почту. Надо же здесь, здесь уже собрались жители. Так вот, одна почта, давайте его считать. Так, Альмир, привет, я житель продавец. Ух ты, у нас даже есть житель продавец в нашем деревне, жители номер 15. Я нахожусь на болотистом месте, я сделал тебе, тебе две шахты, на котором дальше не написано. Короче, я жду тебя, когда ты перейдешь. Ну ладно. Так. Давайте положим обратно. Так, я полагаю... Короче, там у нас болотистое место. Давайте искать его. Так. А где он? Ух, друзья, вон же он. Привет, житель Паралевс. О, привет, Андреа, ты уже прибыл. Ну ладно, короче, я... Продам тебе эти две шахты за один стак изумрудов. Ого, так дорого? Ну ладно, сейчас я предложитель. Так, друзья, он... Блин. Короче, он мне предложил две шахты, как там написано было. Короче, сейчас я беру свой, так сказать, кирку и один стак изумрудов. Так уж и быть, я Пожертвую своими изумрудами И вот они, друзья Как раз один стак И беру свою кирку Так, друзья Так, друзья Пошли к этому продавцу Так Вот он там еще стоит Житель, я принес тебе изумруды Давай сейчас быстро тебя оплачу Вот о, Альмер, спасибо. Вот тебе две шахты. Заходи на здоровье. Вот и все, друзья. Он мне подарил две эти шахты. Ну-ка, друзья, давайте проверим, что здесь такое. <Слышко> Ух ты, здесь лава, друзья. Наверное, тут этот... Э, надо сделать выбор, в, как, в какую падать, так сказать. Ну, давайте, друзья. Конечно, я не хочу пока что здесь падать. Давайте на другой пойдем. Ух, друзья, здесь как же страшно, капец. Нет, все-таки я в лаву... Этот поныряю, так сказать. Ну О, Ох, друзья, это неправильный выбор. О, давайте выберем вот этот самый последний. Ох, друзья, это был правильным, капец. А что здесь? что сухие кустики? да нафиг они мне нужны? здесь здесь еще нужно сделать выбор капец, но ну какой же мы еще выберем здесь? друзья смотрите там какой-то вот видится этот зеленый свет, давайте сюда. так вот мы пришли друзья и обратно сюда так вот и давайте сразу короче друзья мы вот сюда отпускаемся и нам нужно отрегиниться чтоб еще раз попасть вот вниз по лаве давайте немножко подождем вот и все друзья давайте пошли еще раз в эту лаву вот друзья у меня получился Один алмаз Ну ладно, пусть будет один алмаз А что это такое? А друзья, как мы отсюда выберемся-то? Здесь нет выхода Наверное, эта кнопка нам поможет Что? Что? Да ладно, капец, друзья Как мы отсюда выберемся-то? Так, что это там? сзади она а, даже здесь даже поставлен командный блок так давайте выйдем на креатив вот друзья ну ка ах ты этот житель, он хотел нас прикончить ну ладно давайте просто так выберемся так вот и мы вышли так, друзья, давайте пойдем сейчас на эту. Так, друзья, давайте. Ух, как же здесь страшно, друзья. Капец. Давайте пойдем. Ух ты, это же... Это же, друзья, паркуры. Капец. Ну ладно, как мы его пройдем, так, когда у меня телефон сильно лагает. Но равно попробуем. Так вот сюда, вот сюда, ху, что-то не упали, друзья, вот сюда, давай вот сюда, так, теперь сюда, потом вот сюда и сюда, ху, сюда, друзья, потом вот сюда, короче, друзья, это самый легкий паркур, по мне кажется так, и ответственный момент, друзья, ура, опа! Все у нас, друзья, получилось. Так, и дверцы. Что это здесь? Капец, друзья, я нашел это сокровище. Надо было сразу пойти в эту шахту. Капец, давайте быстро все соберем. Я все собрал. Я все здесь пропаркурил и пойдем домой. С этого страшного, так сказать, шахты. И смотри, друзья, у меня целый стак изумрудных блоков. Капец. Там было еще 3, 3 блока золота. Так, все, положим наш сундук. Так, я на место. И все, друзья. А, смотрите, друзья. Короче, с одной шахты нам попалось только один алмаз. Капец. Наверное, уже нужно пора прощаться. Спасибо этому жителю продавцу. Он продал нам вот такие вот две шахты которым в одном ничего не было так сказать кому понравилось друзья это видео ставит лайк также делитесь мнениями в комментариях всем пока а кстати друзья подписывайтесь на канал это очень важно короче всем пока друзья